Схема трех кругов, которая сейчас перед вами, показывает нам механизмы, как человек естественным путем может выйти из внутреннего круга в круг внешний. Для этого есть отображение путей, прописанных между первоосновами первого внутреннего и второго круга. Они обозначены линиями, прямыми линиями, и мы видим, что этих путей у нас из внутреннего круга во второй круг, этих путей у нас четыре. Это так сказать традиционные пути развития сознания. И вот если как бы оставить сознание в покое да, и позволить ему развиваться естественным путем, то когда у него первоосновы будут заполнены в той или иной степени, но в основном, он будет искать выход дальше. То есть работать уже непосредственно со вторым круг, и кругом. И у него есть четыре возможности, четыре пути, по которому он пойдет. Первый путь от первоосновы любовь к первооснове добра. Это достаточно прямой путь, который люди выбирают. И выбирают достаточно часто. Это очень широкая натоптанная дорога по которой идут в общем-то почти все. И называется этот путь, путь веры. Любовь равно добро, строится в сознании и это равно превращается в широкий тракт. Через чувство веры, то есть через принятие всего некритично познается, что есть добро. Не через собственный опыт, а через некие алгоритмы, которые в сознании подгружаются в превентив. Второй путь идет из первоосновы жизни в первоосновы традиции. Это путь служения. Этот путь также достаточно протоптан, но ходит по нему не очень многие, поскольку путь этот связан с реальными действиями и физическими трудностями. Поэтому пути идут воин, поэтому пути идут верные. Жизнь, формируя свою в соответствии с традицией и вкладывая свою жизнь в формировании традиции, то есть как бы своим личным примером, доказывая, что такое есть традиция, когда как институты а, управления, как институты, которыми будут и механизмы, которыми будут пользоваться потомки, то есть вот себя заложить, так, как вот основатель рода закладывается кусочек своего сознания в рот и после этого уже формируется непосредственно родовая структура, вот когда он шел по такому пути, он шел именно вот по второму пути, пути служения. Третий путь идет от первоосновы ненависть к первооснове зло. Поэтому пути хотят идти все, но очень мало кто может. Это путь поиска или путь науки, как сказано было бы сейчас. Этот путь, который отрицает все естественное. Этот путь, который в общем-то даже отрицает, наверное, самого себя. На этом пути нет ничего, того, чему можно доверять и то, что можно взять без, без сомнения. Все должно подвергаться сомнению, все должно подвергаться препарации, все должно быть разобрано на части, вне зависимости от того, любишь ты это или нет. На этом пути ничего не любят, на этом пути ничему не верят, на этом пути всегда сомневаются. Именно по этому пути, по пути истинного зла ходят очень немногие, хотя говорят об этом многие. Но эта дорога такая не протоптана, совсем не протоптанная. И четвертый путь идет от первоосновы смерть к первоосновы свободы. Это путь колдовства. По нему так же, как и по предыдущему пути думают, что идут многие, на самом деле не многие. Потому что первооснова смерть связана с уничтожением, с уничтожением всего того, что привязывает к общности. То есть тот самый отрыв, перемена природы, водной на воздушную, как вы знаете, как переходится из водной среды в воздушную. Но здесь идет переход от первоосновы смерти к первоосновы свободы, точно также умерщвлением своей человеческой, возможно, природы. Или какой-то бывшей природы, которая разрешена и поощряется на пути веры, на пути служения сомнением рассматривается на пути поиска, и совсем никак невозможно ее пройти через путь колдовства. И вот они, четыре пути. Нам нужно какие-то пути, через какие-то пути выходить на второй круг. Какие же нам выбрать? Какие нам выбрать, нам рассказывает древо Игдрасиль, поскольку мы проходим именно его мистерию. Давайте теперь посмотрим на древо Игдрасиль и найдем все то же самое через древо. Есть ли там эти четыре пути? Прописаны ли они каким-то образом? Дает ли нам возможность древо Игдрасиль эти пути взять через руны? Ищем первый путь, путь э, веры, то есть от первоосновы любовь к первооснове добро. Первооснова любовь, она связана с миром Мидгарда, первооснова добро связана с Альфхеймом. Между Мидгардом и Альфхеймом есть как бы связь, но руны нет. Это значит, что это как бы связь не для человека, человеку руны не дали для этого пути. Мы с вами помним информацию, которую передал нам Один в речах Высокого, что Какие-то руны Один принес для людей, какие-то для альбов, какие-то для асов, какие-то для свадов, какие-то для ванов. И в общем-то каждому народу были выданы свои руны, а это значит, что у каждого народа появляются свои ключи допуска. Вот человеческие руны, которыми мы с вами обладаем, 24 руны старшего футарка, не говорят нам о том, что есть у нас человеческий ключ в виде руны к этому проходу. И путь веры, также рассказывает нам Древо Игдрасиль, это не северный путь. Тот, кто идет по северному пути, путем веры не ходит, у него какие-то другие маршруты. Возможно жители каких-то других миров, передвигаясь по Древо Игдрасиль, могут использовать этот путь, путь веры. Но не люди. Если человек в северной традиции трансформирует себя, то он наверное должен как-то навсегда забыть это слово, потому что это не его путь, это не его дорога. Второй путь, который нам рассказывает э, схема трех кругов, мы также пытаемся отыскать на древе Эгдрасиль. Это путь первоосновы жизни в первооснове традиции. Мидгард и Йотунхейм и, и такой путь для нас прописан аж двойной дорогой, и даже этот вектор, даже два вектора, уже проложено у нас в сознании. Этот путь определен рунами Ера и Дагас, и эти вектора у нас стоят. Значит этот путь, путь служения есть, человеку ключи к этому пути даны, и мы с вами знаем, что эти два вектора, Ера-Ера-Наут и Ера-Дагас-Наут, которые учат работать с правдой, которые работают, учат работать с истиной и ложью, эти два вектора оказывается связаны с путем служения. От первоосновы жизни к первооснове традиция, от Мидгарда к Ютумхене. Значит, согласно северной традиции, этот путь, путь служения, как-то связан с распознаванием и управлением правдой. И он в северной традиции есть, разрешен и поддерживается рунами, даны человеку ключи целых два, для того, чтобы этим путем он шел и управлял мирозданием через эти механизмы, через правду. Отлично нам это подходит. Ищем третий путь. Третий путь от первоосновы Нена из первоосновы зло путь поиска. Мидгард-Свартальхейм. И здесь та же история. Мы видим, что нет человеку руны, и закрыть человеку из Мидгарда доступ, прямой доступ в Свартальхейм. И этим путем люди не ходят. Представители других миров ходят, вот боги, например, ходили, локи туда-сюда. Для него, очевидно, этот путь был открыт. А вот для человека нет, нет руны которая бы открывала перед нами этот ключ. Также о том, что руна эта человеку не дана, нам как бы намекают о том, что это не человеческий вообще путь, путь истинного зла, отрицание всего и такая наука, это не очень по-человечески, такая наука. Да, но это как вот вивисекции заниматься, не совсем это по-человечески, все-таки у людей все должно быть по-людски, это не людский путь. И руны Один нам для реализации этого маршрута не выдал. Четвертый путь, от первоосновы смерть, первоосновы свободы, путь колдовства. На древе Игдрасиль мы видим его от Медгарда к Ванахеему и конечно этот путь у нас есть и руны уже выставлены и вектора выставлены в своем сознании, ера урус ингус, ера перт ингус. Умение работать со своими желаниями, умение соединять все со всем с пониманием закона равновесия. И нам говорит Один и древо Игдрасиль, что в северной традиции путь колдовства, это вот он. Работать с с законом равновесия, работать с желаниями, регулировать меры хаоса, работать с циклами природы. И вот это в северной традиции называется путь колдовства и по нему можно тоже выйти из обычного плотного человеческого мира в мир живеческий, в мир управленческий.